На горох, по денег? Нет, на кукурузу. Mm -hmm. на кукурузу, блядь, я вот, если честно, ни, ни одного не поймал. Ни чебака, ни... На кукурузу я на чертале ловил, блядь. Ради интереса. Давай возьмем. Ну давай возьмем, хули. Мужик сидит на червя такой кукурузину ну ебать, подъяски вот такие, как начали клевать блядь. Тут что правда на кукурузу, я говорю, ага. Ну давай, хули, на кукурузу. я ни одной не поймал там мужики сидели, пришли, как они, которые садик строили-то. Mm -hmm. Они откуда-то из Ура уже, нахуй. Ну, no, no. Тоже тут -то, удочки у меня там, -то, сидят. И это... Тогда Владимир, вот чурогайку кукурузу uh -huh. ловил. Mm -hmm. Но он специальную ловил или на удочку просто? Нет, просто на удочку насадил. А там -то кукуруза валялась везде, нахуй. Ну, no, ну. No. На Дурстом, в большом законе. Потом-то чебаков таскали наши. Че за рыба? Я говорю, чебак есть. Да они не знают. Ну у них там же эти ебаные, как они? Это... Я говорю, ты чего? Он такой, говорит, Почему, ты чебак-то нахуй? Потому что чебак. Ну. А он говорит, а у нас это пелеть называется. Плохва, плаква, плаква. Ну? Я говорю, это у вас там за урал ну, ну а это? Жерих это кто? Это ясь, наверное, наш? Жерих не, Жерих вообще хищник, походу, нахуй. Ну так да, я хищник. А ясь, какой ты? Не, он такой же самый, он, блядь, я вообще не понимаю, как Потом а этот, белый там. амур Ну, они различаются там плавниками, блядь, мокравкой можно, нахуй, и все, и больше нету вот. вот он тот, который был Тот же самый этот, как его, блядь Елец, допустим, нахуй Ну, Елец длинный. Ну? Ельцов мне нравится ловить, блядь Вот им даже плевали. Под кустами любят, вот на речке. На ую там, на шише, блядь, под кус закидываешь, нахуй. Глубину небольшую делаешь, блядь, по два штуки. Вот ну, так. Срога возьми, сорога. Это же чебак. Ну? Ну, Нельма тоже чебак тоже самый, да. Ну, они чебаковые, наверное, идут. Да, Просто, под, просто под виды. Ну. Ой, а щуповый больничка ты мой. Вот там карта, разводили, да. Разводили, ага. Рыбачи, правда, не давали, ну, кого это останавливало. Да конечно. Они воду спустят, по ага. лужу остаются. Они специально, чтобы выловить его? Ну. У -у -у. Не спускали, потом убили, нахуй, током нахуй. Убирали. Да кочева он сейчас-то не разводит. Кому это надо? Невыгодно? Невыгодно, наверное. Его кормить надо, если но, чуть -чуть. но но поля не сеет, нихуя нечем а. кормить. Вот лужа останется, придешь, все, с это. Хули, да куда он деньги тасудил? Натягаясь, так и разные. Но ну, он есть как один был. Ну сколько на вырастал, на no, no. И вот был как бы Рагайка. Чурагайка была тоже как одна вот так, вся. No, no. Такая вот она. No, ну Не нынешняя. нечего. Там где без хвостов, блядь, без пловников они хоть друг друга ели А. Uh -huh. <coughs> там. О, о, смотри, крупняк попёр Да. Захотел попасть. Тоже, наверное, завтра приеду, если станция. Да, может завтра дождь будет. Я вот знаю. Погода, блядь, непредсказуемая. Захватит за завжди, чок наверно подошел из двух штук вот уже жарился, да а говорите, говорите его, мне не понравился. вот жареный заебись да. и да. это да. и в консерве заебись котлеты, с него котлеты там ну хуй знает да. не очень мне как-то понравились. вот я когда мешок-то поймал хуй знает или не прожаривали наверное, надо было меньше делать позвоночник да, да, да. все равно как-то это вот я говорю, мне понравилось, вот сметаня, он охуенный, вообще классный. И вот в консерве. Консерву я делал, блять, вообще такая классная консерва, с него охуеть. А Нет, просто в мате. Просто в мате, да. В мате, в мате, по весне, мужик, сидёнки ставил, и, короче, пришёл, масло, он вот ищет, блядь, как до дома, до волокон. Она mm -hmm. вся забитая, она mm -hmm. а чебаку такой вот он, блядь. Ну, no ну. -no. Чё с ним делать, нахуй-то? На восемнадцать, на восемнадцать, ага. А, да, она его, это, плавники обрезала, нахуй, все это дело, нахуй, в банку, угу. нахуй там, нахуй, сюда этой специи, хуе и сварила. Тут сюда надо лавровый лист, блядь, <как> горошек этот, укол, этот, <как> ну, перец, и все, соль. Томат сварила, ё за уши не оттянешь. Вообще классная рыба получает. Вообще, получается. блядь, какая, от магазинов нет. Вот шевелится же трава, видишь, снизу? Да, это там они и ходят, наверное. Ну? Может карасик, блядь. Надо поменьше глубину сделать кидануть может и ротан а нет, ну они вот с часов только вылезли не было да это еще не комары нихуя Вообще, я думаю, у и больше воды там не сбудет, а вот... Еще один рыбак. но он уже обратно едет. Он, здесь он уже был. А -а -а. Здорово, мужики. Здорово. Есть, что? Да, ротанчик маленький. Ротан есть, а? а там что, чебака нет? В России, в общем, нет? Я тоже там был уже. Там, там, и, там, там и там был. Там, наверное, не будет, пока вода не упадет. Я вот на больницу поехал, но, может, там, она, там, на дамбе или туда дальше, за дамбу? На Не, ну он там, там-то он есть, он не хочет. Ага. Куда он дел? Я вот лично не пробовал там нынче еще. Это надо с этого, наверное, отсюда заезжать, как там будет? База отдыха-то сумасшедшая а Я нынче хуяри оттуда ездил в крадок делать. Смотрю, сука, лось стоит на дороге. Подъехал к нему, блядь. Глажу такой. Я думал, дикий пришел через репиш. Потом смотрю, нашельник, ебать. Когда-то меня дошнал, что он оттуда, блядь. Я его поснимал, постоял, блядь. Там живые, не, нет? А я не видел. Там, говорит, два медведя еще есть. Один вздох. Один. Ты знаешь, он сам убился, нас от бескормики да у него их что мало там было что ли? Я думал, он их разводил Фазы, хорошо. У -у -у. Как вы с него знать, вы может так? Может было. деньги просто взял в кредит, для отмазки построил что-нибудь. А сам что-нибудь другое их хуярил. Ну там тоже он клевала. может сидел там ловил. Да селень, да селень, вообще. Сейчас кот можно набьет. Нет, здесь, а пока вам... я здесь, <еще палец>. <еще> не <было>. я, здесь посмотрю, что а тут все залило, бьет, не упадет, <не> <не> <не> <не> недели-две назад сидели на Велица возле травки. Снимаем, снимаем. друзья вот чуть-чуть посмотрите как рыба. у нас уже там на жареху чесночинку оденем и червячинку вот такую здоровинку, здоровенько оденем вот так целого и проверим У нас время 20:35. Звонила? Чё? Ну, не знаю, может... Ну, попозже, а чё? Нет, а чё? Ну, у меня сейчас батарея просто сдохнет. У меня там 5%. Ну, ладно, давай попробую, посмотрю. А, -а, а где ты его поймала? Ну, ясно. Ну, ладненько, да. Ага, ну все, давай. Ну все, давай. Давай, ага. маленькая утенка жена поймала. Ты ближе к берегу кидай. Да. Будешь премьеру смотреть так. Карасики бы плевали, было бы классно. Что хрена тут здесь трава шизелится, друзья? С чесночком салатик. С чесночком салатик. Вау, какой-то крупный друзья был вообще. Может даже Карат. А может и Ротан. Вообще классно прям тянуться. Не понял я кто это. Это ушел. Хороший был. Ротан был, друзья. Вот. Сейчас мы его здесь поищем. Что, так только ни хера Ушел рыбак куда-то. I'm going to Телеса считануть. Знать немного. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 19 ротанчиков, друзья И вот еще один клюет Вау, какой классный, блядь, 20 ротан Друзья, вот он, видали, какой? По сравнению вот с такими говнюками Вот, по сравнению с такими говнюками, видите? Ну и вот таким вот говнюком вот. Нормальный, классный ротан я же говорю, что тут крупные есть ротаны. Потому что где мелкие, там и крупные. Так, вот, 20-й ротан. Клюнул крупный. Дай бог, не последний. Что-то он у меня клевал, не карась. тут прыгнул рыба какая-то испугалась да 20 ротанчиков вот они нормально ч но сковороду еще не закроет я думаю у нас ходит вообще не пойму кто траву шевелит шевелит и не клюет может тут так надо играть интенсивнее может гальян ходит тоже так любит ходить короче видите у нас облачка такие вот друзья чайки ванете иди отсюда нахуй орете только сука рыбу пугаете меня даже блять факте нахуй рыба испугалась Кто-то пошпарил. Травинка сорвала у меня ротанчика. На моторе кто-то по реке пошел. Ах ты, бля, кто там привет такое Мелкие, то ли крупные. Не понять. Воробишка прилетел. Вот этот груз повыше поднять. Вот так подниму груз повыше. Может он ему не дает. Может пугает. Сейчас, короче, червячка достану поменяю. Так. Это червячок. Червяк. Ой, клюнула, да? Я еще классненько так дёрнулась. И перестала. Нет никого. Да, мы сейчас червячка насадим. Дружочек. Чтоб попался крупный протонишка. Вот так возьмем сейчас крупного червячка. Полосатика навозного. Но это не навозное, а силосное. В силосе, короче he was in the end Сейчас буду так, где вас... локти, нахуй. Интересно, забрызгал, нет? Да нет, вот он не забрызгал. дергивать давай айда есть стоять двадцать первый в жаренку двадцать первый Чем богато, тем рады, друзья. Мда. Жаль, хочешь не такое сожжешь ну Я рыбы хочу. Давай. Ну ёптать Маленький, походу. Поддалбливает. Сейчас попробую сделать вообще другую хуйню. Сделаю поглубже и попробую по дну потаскать. Успокоить. О, пошел. ни хера но но да. да. там по глубже хули да. посмотрим что там будет не будет поддергивает слабо мне непонятно чё там были А, нормальный 22 -й. 22 -й, друзья Нынче говорят вообще нихуя Да и нигде нету нахуй Даже в океане нахуй У Эрика В Ирландии блять Ого 23 Ротанчик небольшой Пойдет нахуй сменим ли в масле пожары. Yeah. Там двадцать четвертый на охоту вышли мне. На щуку ты никуда не гонял? Нет, так, нет, да я на аркарке был. Позавчера всю оплыл нахуй нихуя. Шесть километров намотал. Ага и нихуя. Попозже будет. эти то ловят, идет. Ну, вон в этом. В туралах хорошо карать ловится? На ошину. Мы ездили туда, я приехал, только одного поймал и домой съебались. Да мне надо было срочно. Сын воблер в губу вхуярил. Хорошо новый был, блин, насквозь. Маленький, полтора года, блядь. Где нашел? Я вообще в шоке, блядь. Ну а так, а мужики там сидя, мы, мы только подъехали, они, блядь, несли, короче, черный пакет полный один, другое ведро. А с утра, говорит, вообще почти мешок поймали. Там, короче, на удочку такие небольшие ловятся, грамм по 200. А с середины на спиннинг, на донку, нахуй, там лапти под килограмм. Сегодня тоже сосед уехал, говорит, заебись уже ведро тоже почти был поймал. Я ему через час наверное, звонил, как уехал он. Ага. больше не звонил. Но у меня на своём... Да, ну? 45 КМ до туда. Ну чат. Я что, долго что ли? Поехал, да поехал, зато рыбы поймал. В самих Туралах не был там? Мост. Там мост, короче, в деревне самой, деревянной. Там вот большие Туралы будут, мост проедешь один. Короче, два проезжаешь, один в, лю... в Любино, или как там? Любавино. Вот есть Любавина деревня, проехал мост через Ошу. Потом натуралы поехал, малые большие. Вот малые проезжаешь, большие заезжаешь, мост тоже есть. Потом в деревню заехал, прямо проехал, там уперся в первые дома и справа повернул, и там увидишь, короче, мост. Вот там ловить надо. Там по да, конечно будут, блядь. Мы приехали, там пол деревни сидела. Мы, короче, приехали. Они говорят, тут вчера, говорит, царских, наверное, машин 30 было, блядь. Там пиздец, говорит, народу было. А там деревенские хули. Бабы сидят, ловят, мужики ведрами рыбу домой таскают. Вот этих крупных с очком берут, блин. У них там сачки, все как надо, хули. Первый раз приедешь, нихуя не знаешь. Мы сами приехали охуели, не знали как ловить. Посмотрели, ёптить, вон что они делают тут, Но-но. Не поверил? Но-но-но. Понятно. И пацан сегодня, я звонил, пацану тоже говорит, знаменки на уши, такая же хуйня. Ага. ага. Так что... Так, Да ка тут, наверное, ближе в Туралы? Она я не знаю. Может, не славился, но я думаю, она стала, стала да, может быть из-за того, что разливы, поля. Ага, а да, в Туралах там получается типа в Русле. Во, да, да, да. Скорее всего вот по этой хуйне туда и едут все. К тому же, блядь, а в знаменке, говорит, тоже ловится, так же самое, щука ловится так же. А здесь что-то нихуя. Смотри, он с утра бы въебал туда. Да б там, если кто поедет, ты увидишь, ебать. У тебя навигатор есть в телефоне? Есть. Вот и все, посмотри сами туралы. Большие туралы, и посмотри по реке. Там через спутник надо посмотреть, там будет, короче, мост. Давай, я там найду, бы, Сейчас так... подожди, если я в свой успею зайти, не сдохнет, я тебе покажу. А, все, сдох, блядь. Давай я тебе покажу сам. Большие туралы набери. Ух ты, брат, Тупит? Ну спасибо. Связи нет, ни Туралы, да? Да, большие туровые. О, блин. Я вот что сейчас включил, что ли? опять открою синапы нашел туралы угу. так, так, так ну как -ка, покажу мы... так стоп стоп стоп где мы тут же ждать будем так большие туралы малые туралы вот так, сюда вот заезжаешь в деревню, вот заедешь вот так вот в деревню, вот сюда вот упрешься, и вот он этот мостик. Угу. И вот здесь рыбачить, короче, будешь. А они вот здесь, короче, с этой стороны, вот так вот. Ну, надо померить сюда, но. Да ты сам поймешь, посмотришь ну, там вот. в Туралах и все. Ну, или пометь, ага. Я думал, что там за мост, блядь, в Туралах мы перед ними сначала заехали, там мост. Никого не видно, блядь. Сели такие, я чебака поймал. Хуярит дед на мотоблоке, нахуй. Вы чё, говорит, здесь делаете? Езжайте туда, там, народу. Да ну, нахуй. А мы уже с пацаном сели, думаю, блядь, здесь будем сидеть и будем рыбачить. Будь что будет, нахуй. Смотались туда, заезжаем, там народу ёбанаврот. И рыбу несут. Я говорю, нихуя мы приехали. Ну и тут, я говорю, я только карася поймал, мне жена позвонила, мы смотались и уехали. Кого? Да ты большие туралы увидишь просто И смотри сразу за ними речка И мостик увидишь деревянный И все Там хули тебе запоминать Конечно, ты по карте-то найдешь Откроешь туралы и все Там заблудиться не заблудишься А? Да ты даже просто так сейчас вот, запомни как, и все. Ты в них приехал, ешь... 35 километров. А? 35 и 47 показывает. Ну вот 47 может быть. Потому что мы 90 накатали, 95 туда-обратно. Ну, Ху его знает, Там, может, а может по какой-нибудь другой дороге с другой стороны заезжать может. Если ж есть домки готовые спиннинг, бери, ну вот бери, закидываешь примерно в середину нахуй и все, колокольчик, да. -а -а. Я говорю, там они сидели, блядь, таскали раз за разом. А? Да птать, помаленьку Хоть такой Я сегодня что-то рыбы жареный захотел Говорю, поеду, может, чебаков наловлю а? Чебак нихуя не клюет. Потом смотрю, тут деды сидят, ротанов таскают Я думаю, да, блядь, хоть ротанов половить ну, вот же, Хоть маленько, пожарить чуть-чуть, блядь На... Да. Ну, на машине-то заебись, хули. Меня тоже знакомая освободится послезавтра только, блядь. Камыш шевелится, непонятно, то ли карась, то ли ротан шевелит Тоже шевелился там? -то? Может, свечка? Ага. Кавина нахуй. Морпет российский. Или, или чей там украинский, чьи они там были. Или карпаты, или что это? Давно я таких не видел, блядь. Через бар. Анда траву выплыла. Субтитры сделал поворот. И рада там, Марина. Нормально. На жаре уже. Ладно, сделай. Пока сигарил, слышно, где-то уже далеко О, блядь, а у нас чеснока-то не осталось Прикиньте, съел он ротом И ушел, блядь, с чесноком Оденем еще один Вот так, хоп. Глубину поменьше. Сделали глубинку с чесночком. Угу. И теперь ждем. Кто-то пролетел. остался там кто из рыбаков нет хуеть я один остался больше никого ребята